Друзья, какое дело в пребывающий вагон? Лезу я на лиц, опасность невзирая. Расставка в могучем тело, Тех, кто на пути моем, Я с размаху точку пятую сажа отбил. Я зажмусь, как покойник, Сидя с коротким лицом, Видя в гаджет свой, а ужин он засунул. Пусть сеть видит, как он занят, Как устал он, сильный болт, Отопили дам вокруг, в каплицу. Я в спортзале бессилил, Там с ночью, а, Как лимон шатыш, шарюсь на работу. Ваши шпатлаки и сумки, Ваши дети в животах, Мои трепетные души терзают вот И пусть сидеть мешают плечи, Не оставлю свой за Закихну бананы уши, да поглубже. Я сегодня в раз на встрече Тот скажу за милый дан, Дай шанс набраться сил от своему бужу мотает, я стоячий с руки, Я добычи, что мне тряпки до кастрюли? Вы хоть себя узнали, Постыдись, мужики, на себя со стороны. Сейчас взглянут ули Если сильный пост Кремле, не Стать субтильней и хилей, Женщин вылудит стать круче и Через пару поколений, Как сказал один еврей, Возьмит женские карьеры, да